Так, Я не могу огласить список, кто наш, сколько наша молодежь сейчас в армии, но в порядке, в порядке, я бы сказал, чуть более 100 человек находится на фронте. Это цифра очень большая, для УДИН это показатель очень высокий. Я бы сказал, что один из высоких показателей в национальном составе это представляет УДИН на сегодня. Это очень большое показатель для УДИН, это 100 человек, это это, это большой показатель. Но Более то, что человек. удины, христиане удины, воюют тихо, на стороне Азербайджана, это потому, большой показатель. Что, потому что Карабах для нас очень родное, Это наша тоже искренняя территория. Это наше христианское наследие богатейшее. На какое наследие, на богатое наследие армяне сделают себе, как сайт, второй родину. Для нас Уди, Карабах особое место занимает, как для азербайджанцев Шуша, допустим. Это родина, где выходцы всех известных композиторов. А для нас Удин, для нас это особый регион, где именно заражался христианство, где именно находится богатейший пласт христианского наследия. Вот ну, это самое главное для Удин. И, и еще очень интересный момент, я о тот говорил насчет этого. Один из пяти меликов велистанских милик, в, Карабахске, в Карабахске. был Удином. Разве это не город нашего народа? Жирнабук вот, – это известный человек, который имеет очень хорошее, кстати, общение с исламскими, с мусульманскими, и это имел очень большой почетный человек, который э, ягулистаны. Имеет... Да, Не, ну, да. он, он, он информацию насчет флоренского хочет давать, потому что очень интересная информация о флоренском Павле флоренском известный был как. Христианский теолог, он очень хорошо описывал свою семью, он mm -hmm. был потом священником, его в 1937 году, году расстреляли, во время, кстати, в России это и расстреляли. Но известный значит, теологический философ-теолог, он, он родом был, родился в городе Кагиллаве, и он очень хорошо описывал свою роль албанский, вот удинский, род, описывал, очень интересно, что мать даже у него отказалась идти в армянскую церковь, отказ от армянской церкви то, что сделали Удин, отказались от армянской церкви, исповедались дома. И, думает, это, я покажу сегодня вам дом, у нас время есть. Где-то где священник отказался от своей церкви, мы его реставрировали. Вы это увидите сегодня, конечно, он закрыт сегодня, но увидите. Его. Можно сказать, что Удины воюют в Карабахе также, кроме защиты интереса своей родины Азербайджан, они где-то и воюют за справедливость, за, справедливость, за, за, за те церкви, которые незаконно Захвачены армянским Эчмядзином, потому что реально, я насколько слышал, даже Ганзасар фактически является наследием Албании, христианской Албании. И потом ее арминизировали, сказали, они говорят... А паспорт. часть это паспу, часть паспу растворился в армянской церкви, они стали армянами, потому что мы сейчас увидим в Карабаже некоторые часть христиан, которые по делился, не только наследие христиан, сама по себе паства общины тоже христиан деливаются. обращение? Отказав, вот день, отказав, от церкви сохранились. Очень mm. сложный процесс был. Да, yeah, это Потому принципиальный вопрос. Это, это, это доминация царской России. Mm. Это... Мы, Удины, христиане, ведем отечественную войну наряду с нашими соотечественниками. Некоторые люди за рубежом неверно говорят о том, что это война мусульман против христиан. Это не так. Мирно живущие в Азербайджане представители разных религий сегодня воюют во имя своей родины, чтобы прекратить, наконец, армянскую оккупацию, сказали они. У меня два сына, оба служат сейчас в армии, освобождают наши оккупированные территории от армянской оккупации. Старший участвовал и в апрельских боях, гордо рассказывает один из членов Удинской общины. Удин и села Нидж, еще рассказали о том, как армяне захватили и армянизировали их культуру и веру. Не только наследие, но и некоторую часть населения. Основная часть, Удин, растворились и стала армянами под доминацией армянской церкви. Фактически наша община была передана на растерзание армянам. Удин и села Нидж остались и отказались от армянской церкви и сохранили здесь свою культуру и веру.